Так, друзья, вот наш ток после осветления. Я вы выдержал время выдержки и пошел смыл. После того, как я смыл, я нанес бальзам выравнивающий структуру волос, и сейчас я буду готовиться к тонированию. На корне у нас будет чуть-чуть потемнее, по длине у нас будет тонировка на десятом уровне. Итак, друзья, теперь мы будем тонировать. На корне я буду наносить состав, который я приготовил. холодно себе. я буду наносить где-то сантиметр от корня я разделил голову на две части и будут наносить легкими движениями на корне насыщенно на длину уже как бы растягивать смягчая чтобы у нас не было никаких полосых резких закладывается тоже во время, то что процесс хорошо идет очень быстро время нанесения минут двадцать должно быть в общей сложности Я уже по своему опыту наношу без вспомогательных инструментов, зажимов там и так далее. А начинающим мастерам рекомендую пользоваться зажимами. Они облегчат вам работу. Вот так вот. Мы выдержали время на корнях 20 минут. Теперь я буду наносить на длину на конце. На концу у меня другой состав. Интересно то вот этот по длине, да, состав его нужно, где у нас линия расхождения темных корней и к длине к светлой. Здесь мы просто можем пальцем вот так растушевать, убрать наш гриб нашу линию, градиент мягкий переход Смотрите, у нас мягкое, мягкий получился переход. Так с чувством растушевываем как да, линию. И так все прядь по всей голове. начало для начинающих мастеров как бы будет тяжело напряг потом постепенно один-два раза попробуйте и все получится пачка это наше чистое полотно по длине краска, темная краска, иначе могут быть пятна. шириной достаточно чтобы нанести прядь и нанести краску Закончили наше окрашивание. После времени выдержки я смыл голову, нанес шампунь для окрашенных волос, смыл шампунь и нанес бальзам для окрашенных волос, подержал минуту и смыл. Все. Теперь я просто высушил, уложил. И вот наш результат. Если вам понравилось мое видео, моя работа, пишите комментарии под видео, обязательно ставьте лайки.